Вот это Шарман 480, детское преимущество, во-первых, у него вот эта подушечка и вот эта спинка, она синтетическая. Когда, если ты вспотел, то ничего страшного, то есть это не искусственная кожа, прыщей потом не будет. Вы не видите, но я это покажу. Вот это кожаное сиденье, так что вроде все будет нормально ваши вашей попке, 6000 рублей годами. 2-3 года продю, ну, я надеюсь, я буду сидеть хотя бы на каком-то игровом же кресте. По-моему, эти фаницы пришли, они а выигрывать, блин, мне обидно. О, как же они пиздят, а? Как же они много пиздят? Дефолт! Uh -huh. Вы как, каким нахер макаром, блин? Просто ждали, ждали, ждали, ждали и пришел. Блин, убей, пожалуйста, я тебя прошу. Ай. Блять, один в три просрать твою налево. Просто взять один в три профукать, блин. У нас возможность реально была. Идеально просто. Опять, вот картина. Я опять главный по фрагам только толку. Так, ну, сети. Забрал. Так, забрал. Не успеет он запытить. что то он долго намудрил там. И смог, кинул, и все вообще понятно. Но я от себя, я себе рад, я как бы минус 3 сделал. 21 фраг, дабы, господа. Мы проиграем 6-9. 21 фраг. Я трешку сейчас нарубил без брони. Без армора, да, с P90 великим оружием Сидвера. Ну давай. Не самого. А, классно. Если вы не поняли, что сейчас произошло, там как бы он плента поставил, но все равно засчитали победу с 15. Найсван. Осуждаю. Осуждаю. Осуждаю диктую асхоу. Осуждаю. Осуждаю. Good job, guys. Thanks for the game. Тупо. Мясник 26 спрагов, блин. Найс. Nice. Так, выигранная пистолетка, это уже хорошо. У него Дэнчик доволен! Сейв, сейв. Да сейв уже, блин, ёб твою мать, блин, мог же раньше уйти твою налево, ну ты ж видишь, что твой чувак идет, блядь, на Б, ну иди ты на А, ну иди ты на эту точку, в чем твоя, блядь, проблема, ядрить, колотить, ядрить ДНТОКСИК стал, вот ей Бог. Just сейв. Я говорю, Джой, сейф, у тебя 13 секунд и тупо не успеешь поставить бомбу. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Nice. Oh, time, time. 4 фрага 4 фрага дамы и господа 7 8 мы выигрываем 8 7 мы выигрываем но пока я говорю как в туалет пришел все ахаха ахаха наржался на вперед ты поздно ты сказал про сейф блин Май, man Ну куда ты? Ну куда? Ну синий, ну куда ты, блин, лезешь твою налево? Блин, и зашибись Какого хрена ты лезешь? Я вот, блин, не могу понять одного Ну нет дефюзов, ну не лезь Там две секунды осталось у бомбы Прям бл***ский цирк какой-то Блять, с двумя ботами, блин Ребят, ну вот... Ой, блин, просто, блин, не игра, а сказка какая-то to apartments. Ah. One car, one car. Not. Ну, Стас, благодарю, ты пафлил, парафлил, блин, в итоге вот 240. Блять! <макс> сука, <звук> сука, <звук> сука, <звук> сука, <звук> сука, <звук> сука, <звук> сука, <звук> <звук> Блять, это нельзя так делать, вам Нельзя, нельзя. На кой хрен ты на лестнице это делаешь, блять, ну идет же хреново зажим? Зачем ты это делаешь? Блин, если мы сейчас два раунда вытащим, это будет охуенно. камни. Как дела? Как дела? В наших кругах за это посылаю. Я извиняюсь, я очень извиняюсь. У меня она заела в голове. Не могу ничего под... пота, блять, вообще. Ой, кра... блять, только вот сейчас бы клатч один в один взять бы, и... вообще было бы классно. Нычку. Нычку. Нычка, яма. Как услышал, что дефьюз, и все. А гранат нету. Блин. Сожрали с двух сторон, блин. Сэндвич делали. И сожрали! Nice. Хорошо, найс. Ох, все, Вот, блин, я верю, я верю. Вот мы можем выиграть эту игру. Вот верю. За сто процентов верю. Найс. Nice. Зачем? Что это было? Для чего и с какой целью? Я не его. Фэнти, фэнти, фэнти, фэнти, фэнти. Сделаем вид, что я этого не видел. Не успеют. Не успеют. Не успеют, пацаны. Не успеют сосать. Хорошо.